меня плющить и будет не оценок да. какой ты говоришь свет будет не, не красный точно клюкло, как может быть здравствуйте уважаемые здравствуйте продолжаем нашу серию энергетического контроля теперь у нас на обзоре энергетики engine но прежде чем мы начнем обязательно не забудьте подписаться на канал поставить лайк этому видео смотрите другие видео с канала Делитесь этим и другими видео. Ну а теперь самое время написать. Ролик начинается с такой-то минуты. Не благодари. Да, нищебро, Это я про тебя. Поехали. Итак, энергетики Engine, купленный в ленте. По 250 мл банка. Все, все три вкуса, которые были представлены. Все синего цвета. Производство Польши. Энергетики Black, который мы обозревали в прошлый раз. Ролик вот здесь и в описании. Тоже производство Польши. Так что у нас польская неделя на энергоконтроле. Итак, первый вкус. Energy Classic. Engine Energy Classic. Кубика Тим. Ринк Челит. Следующий. Energy Mojito. И Energetic Engine Energy Cranberry люковка Мужчинку какого-то нарисовали. Чемпион. А, какой-то польский мотогончик. Барташ э, Смекта. О, Смекта, пта. Животики, значит, не будут болеть, раз Барташ Смекта. Хрен знает из какой он серии. Гонок, но сейчас мы узнаем. 250 миллилитров денег стоит 69. 60, да, 69. Шутки про 69 в комментариях. Поэтому пробуем 69-рублевый энджейн из Польши. Классика. Поехал. Iron Brew. Iron Brew? Да, я. Iron, Iron Brew. Ничего от Iron Brew отличающего нет. Может быть сахара. Поменьше. Да, сахара вот реально поменьше. Так чисто Iron Brew. Так, читаем состав Iron Blue, немного меньше сахара. но ну, все, собственно, ты как-то и говорил. Кофеин хитки. С той стороны беднее. Сквозь банки читать уже научился. Столько энергосов отпита. Ролик вот здесь. Либо фламины, витаминный примикс, стандартная воде. Здесь ничего нового. В6, б12. Сахар, вода. Ну, а кофеина-то и нету. И таурина нету, витаминный примикс, вы что меня разводите то Энергетически сильный газированный. Что меня плющит то будет? С ниацина, пантеноновой кислоты, а, таурин есть 0,35%, ну что? И кофеин 0,03. Здесь хоть проценты указывают, Ой, на блэках не было. На блэках не было. Посмотрим, чем от мохито отличается. О, здесь такое ощущение, что более сильный газированный. Отличается? светом отличается цветом дай-ка угадаю какой будет этот цвет напишите в комментариях чуть-чуть оставляем на купажирование на зелененький такой пахнет о пах, пахнет махита мохито так пахнет мультмахитный мой, да, да, да. вкус а, а, а, алоевские запахи присутствуют Пи какая-то ну, как это они это он кисловатость больше те же самые 035 таурина те же самые 003 кофеина и все и краситель бриллиантовый голубой зеленка что ли полюбасы то есть тут на 69 рублей такую чехушку ну... ну ладно хоть зеленка есть для желудка там подлечь ну. ну такое отдаленное будь он более сильно газированный как-то более прикалывал бы да не знаю, мне кажется, вкус махита слишком был перебит бы. Сейчас вот так он хоть чуть -чуть, вот так хоть отдает чуть-чуть. Ну и то такой. Полу -пол... Ну, полумакита, да. По полумакита. Полума... Отведаем этого смертогонщика. О, какой, говоришь, свет будет? Не, не красный точно. Это же клюква, как она может быть красная. Но... Это свекла, походу. Может, здесь хоть из или свеклу использовали они зеленый? красную как йод не йод может быть а Там марганцовка, потом ней... запах какой такой сладенький есть да там какой-то знаешь из этого из нулевых какие-то вот напоминает поело синь синь какой-то блейзер блейзер это что-то типа того облегченная версия блейзер для тех кто за рулем слушай да напоминает вообще виноградный день больше даже чем блейзер во я забыл просто, я видишь. В 2020-м вернулись, в 2000-м, немножко. Ты когда сказал, виноградный день, мне пить его приехать? нам надо купажирование еще провернуть. Что говорят? Здесь вот на шрифте еще сэкономили, мужика шпарили, и шрифт стал вот совсем меленький здесь. Да, чтоб ты не видел, что он написано. Здесь хоть так-то, да, там что то Типа как от виноградного дня тоже зрение пропадает. Вода питьевая, регуляторы, ароматизаторы, виноградный день. Ароматизатор Blazer. А, ну все, все как и обещали. Те же 0.35 таурина, те же 0.03 кофеина. Клюпенный сок. Ага, ничего клюквенный сок. Да ладно. Почти за 1 доллар бантер. 0.25. Я уже думал свекольник. Ну, Клюпины это, конечно, уже так нормально. Ну, все такое. В общем, блэки были поприкольнее. Да, там совсем другой вкус, конечно. Там приятные были. Там там и Тайсон был, и ну, самураи. Да там вкус совсем другой, здесь mm -hmm. такой какой-то. как бы не до вкуса. Полу-полу, да. Да, да. да. Ну давай, может, в купажирование это как-то вывезти. Не, ну, ну клюква бьется нормально. Mm -hmm. А вот эти, они, mm -hmm. да. Все равно в тех их газов было больше, в, в энергии и сладости больше. Тут давай, почувствую. Вот он поближе. О, немножко чем-то на вискать стал похож. Кстати, мы же из этих, из вискарных э, бокалов ем. Кстати, э, ролик на угадываем виски. Вот здесь вот. Угадывали виски. по перегар был на, за 4,300. Отсоси у тракториста! No! Купажирование. Вот здесь тот случай купажирования, который вот не имеет места все-таки. Ну, ну как-то да чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть mm -hmm. и вроде что-то получилось Да, да, по-моему это единственный случай, когда мы купажирование более-менее. Ну если не считать там коньяк с попсиколой. Общий итог, коллега, твое мнение? Это вообще имеет ли место быть? Да не, я думаю, это на полку с Хоткет вот, наверное, да, Хоткет. Вот с Хоткетом их вместе. Тем более за 69 рублей чекушка, ну я хрен не знаю. не знаю, может от них переть будет? Посмотрим. Если будет, то мы с ним... Пон, понта нет. Понта нет. Вот я не рекомендую. Вот однозначно, мое личное субъективное мнение не рекомендую. Да, я бы тоже. Да, оно этого не стоит. Попробовать стоит, но вот получается... Да, что... попробовать стоит. Что там пробовать? Аренбрю купите бутылку за 100 рублей. Полтора литровую. Ну, если вам наше мнение не кажется достоверным, конечно, тратьте свои, что получается, 210 рублей, пробуйте, и может быть Подумайте лишний раз о том, что оно вам надо. На. на до, ли это вам. Так что спасибо за просмотр. Ждите следующих энергетических контролей. Энергосы в этой стране никогда не прекращают появляться новые и интересные. Спасибо. Пока. Ставьте лайки. И ну все, как я люблю, да? Ставьте лайки. Чешите яйки. Пока. До свидания. Хэппи Зеленка, что ли? Полюбасы. То есть тут... блять такое говно хуйня короче полная